раз я приветствовать и сегодня выпуск у нас посвящен опять нефти в тот раз я начал сделку по нефти я как уже говорил соответственно хотел ее закрыть по 80 по 80 нефть не дошла я ее потом уже перенес стоп без убытых хотел ее закрыть по 83 но 83 тоже цена не, цена, цену мы не достигли соответственно поэтому я сейчас расскажу что я сделал и что у меня получилось Итак, так прошлый раз вошли по нефти по ровно 86 сделка была рассчитана на то что мы оттолкнемся от ключевого такого во-первых круглого второго значимого уровня который 2019 год ведь уже прошло несколько лет и такой мощный уровень конечно трейдеры не могли там, не пофиксить свои позиции не открыть новые которые несомненно должны были рынок толкнуть но вот к сожалению этого не произошло мы дошли до Сколько там, по-моему, было 83 с чем-то. Цель у меня была закрыть по 83. После этого рынок отталкивается, идет вверх. И, соответственно, в конце 24-го... Так, это у нас какое число? Это у нас было... Точнее, не, не 24-го. Это у нас была пятница. Соответственно, это у нас получается какое? 22 число. Во-первых, я оказался очень близко к стопу. То есть, вот 86 мой стоп. И мы подошли практически а, вот, к моему стопу. В, таком, в такой ситуации, вот я всегда говорю, в этом случае а, а, два дня выходных. То есть понедельник могло быть открыться гэпом как вниз, как и вверх. Но вниз это было бы, конечно, мне хорошо. Если бы мы открылись вверх, то мой стоп, естественно, если его поставил, а на выходные тогда нужно было обязательно его ставить он бы, конечно, пролетел. То есть вот эта вот свечка из туба бы мой был... Ну, хотя здесь, конечно, не критично, но был бы а, конкретный пролет. Поэтому, поскольку у меня стоял мой безубыток 86, а тут в 10 центах торговались, конечно, я эту позицию закрываю не переношу ее на выход. Итак, позиция код был по 86, выход 85-90. То есть нулевая сделка, хотя прошло несколько дней по всей То есть 18 вошли, 22 вышли. А, после этого я посмотрел. Uh, график. Посмотрел график и uh, скорректирую вот эту цену. Цену. На самом деле там цена была 86,73. И фактически мы, ну нет, не дошла до своего uh, ключевого уровня, которого от которого я вот пытался вот этой, uh, от предыдущей свечки, такую красную. Uh, вот она, 18 число. Uh, давайте покрупнее сделаю. Вот, 18 число от этой свечки шартил. Uh, Несколько дней мы. Простояли в боковике. Здесь, соответственно, я закрываюсь. И э, делаю вторую попытку. А, правильно это неправильно. Но у меня тактика такая. То есть я от я от одной и той же идеи играю только три раза. Два раза я имею право сыграть в одном направлении, вот мои изначальном направлении. И третий раз на случай, если э, третий раз с реверс, то есть переворотом вверх. То есть не получилось шорт. Вполне возможно, что этот уровень сильно будет пробит, и мы пойдем вверх соответственно еще вторую попытку я совершаю и что у меня получается соответственно я обхожу по 86.20, чуть выше обходил я ручную и стоп с переворотом вот стоит у меня на уровне 86 там 70 чем-то То есть этот уровень стопа приблизительно соответствует вот той тому мощным уровню сопротивления от которого я заходил а почему я не люблю такие вот мощные старые уровни Потому что на этом уровне зашло огромное количество людей, которые, возможно, кто-то какие-то стратегические там, идеи преследовал, возможно, кто-то там хиджировался на этих уровнях. В любом случае, от этого важного ключевого уровня многие будут играть и будут играть с разными совершенно временными горизонтами. Кто-то, может быть, там будет покупать нефть с расчетом там, выкупить ее там, через полгода, у кого-то какие-то поставки, он будет хиджироваться от этого уровня. Я уверен, что количество игроков здесь много, но цели у всех разные, поэтому такие уровни ключевые, важные, они размываются. И размываются очень сильно. То есть такие уровни хорошо будут видны там на 15 минут, на часовиках там, или дневках. Но на дневках заходить, это такое, ну, дороговато получается играть на дневках. И контракты не дешевые по нефти. Стоп я здесь, соответственно, ставлю, получается, где-то ну 0,5%. 0,5 долларов, поскольку цель у меня здесь стоит, опять же, 80 ровно, то есть 6, 0,5 это прекрасное соотношение, там, 1, 10, 1, 12. То есть нормально, с таким стопом можно заходить с целью 80. Ну, в этот раз я делаю следующую попытку, я сразу ставлю и третью попытку на вход, это с переворотом. Переворачиваемся и встаем как минимум до 90 долларов. Если мы пробиваем, 90 долларов, стоп, но давайте также оставляем 0,5. Соответственно, стоп после первого я его подкорректирую, потому что у меня сейчас реверсный стоит стоп, а он должен стоять у меня не реверсный, а должен стоять обычный. Поэтому четвертой попытки я от этого уровня делать не буду. Получится, мы отобьем все предыдущие убыточные входы. Ну, точнее, здесь будет убыток, если мы перевернемся. Уже переносить ничего здесь не надо. Первая сделка, на нулевая. То есть, соответственно, конечно, закрываясь по 90 от лонга, это уже будет. Хороший профиль. Ну вот -скрин я сделал еще днем. Сейчас, если посмотреть на рынок, то практически мы торгуемся около стопа. Вот этот дневной прескрин, да, вроде как уже да, на 85-50 ушли. И 70 центов уже в кармане. Ну, для кого-то 70 центов это вообще хорошая цель по нефти, ее можно фиксировать. А дальше рынок сделал следующий такой, такой разворот. И сейчас... Ну, не знаю, даже вот последние свечки я еще не видел. Но торгуемся буквально около стопа. То есть, ну вот, 86, даже 40. 30 центов осталось до стопа. Что будет дальше, ну, не знает никто. Правильный вход в сделку, это желание расстаться с деньгами, которые равны размеру моего стопа. То есть, вот, я готов расстаться со своим стопом и хочу получить свой профиль. Если вы будете, входя в сделку, готовы уже, и уже морально будете готовы к тому, что вы получите стопа, то профит всегда будет для вас желанным результатом, и вы не так будете переживать со по потому что у вас получился стоп. Главное, чтобы сделки ваши были закономерные. Если сделки закономерные, то все, соответственно, хорошо. Ну, кто торгует внутри дня, еще раз могу посоветовать, порекомендовать роботов-помощников, типа вот сейчас я оставлю мультитрейлинг, или вот робот Супер который у нас есть, это робот, который подойдет для любой профессиональной торговли. Да, он стоит, конечно, не, не дешево, но для если вы хотите профессионально работать, то вручную выставлять там каскады профитов, выставлять постоянно отслеживать стопы, это просто нереально. Я попробовал без стопов, постоянно этот э, трейдер будет ошибаться, я ошибаюсь, э, поэтому если вы ну использовать не один контракт один контракт все ладно можно вошел поставил стоп и все забыл вышел значит стоп снять надо а вот если у вас там 10 20 там контрактов торгуете то соответственно закрыли там часть контракта. вам надо каждый раз стоп корректировать ну с моей точки зрения все сложно нереально что дальше будет я не знаю я надеюсь ну хотелось бы конечно же получить профит может быть даже не сейчас а с переворотом там стою до 90 ну, а там уже, кстати, недалеко и очень-очень круглое число, 100 долларов. Вот от 100 долларов предлагаю еще раз зашортить нефть. Ну, заранее, конечно. То есть там тоже будет. Но хотя там уровня вроде никакого нет. Там 100 долларов я вот не видел, что будет быть какие-то. Значим были уровни, они уже давно а, размазаны. А вот этот уровень, да, очень хороший. Вполне возможно, что его все-таки проколют. Пойдем вниз, ну, значит, тогда... Два стопа на одном уровне. Чего больше четвертой попытки здесь делать нельзя. Надеюсь, что вы будете также, как я, дисциплинированно работать и не будете чистить там, пытаться сыграть вот сейчас, сейчас, сейчас будет шорт, а шорта все может не быть, не будете. Не быть. Спасибо всем за внимание. До встречи в следующих выпусках.